Итак, сегодня у нас стратегема 30 Пересадить гостя на место хозяина. Что она значит? Ну, значит, она продвигаться вперед, то есть, нащупать вход и продвигаться вперед, пока не достигнешь главенства. Да, то есть, э, прийти в качестве гостя. Первый шаг – это стать гостем. То есть, это же не так просто, да? Стать гостем. Второй э, – отыскать вход. Третий шаг э, – вход в дом, собственно. Да. Четвертый шаг – достижение главенства. И пятый шаг – превращение хозяина. Ну, что значит э, стать хозяином? По э, меркам Китая, это стать там, царем, господином. Это значит возглавить войско соперника, присоединить силы соперника. Да, вот что значит. Ну вот как Китай сейчас в качестве гостя в России, но скоро станет хозяином, используя стратегему 30 -ю. Как Путин вошел в качестве там президента на два срока, на два срока, президент, гость, но стал хозяином, да, теперь он навечно президент в России, бля. Вот это как раз эта стратегема и есть. То есть, значит, Стратегем кукушки она называется, ну как кукушонок вылупляется, то есть кукушка сидит, следит за птицами, какая-то птица вылетела из гнезда, она тут же прилетает, кладет свое яйцо, выхватывает то яйцо, которое... Было в гнезде, уносит его, съедает, да, а этот кукушонок вылупляется раньше всех, как правило, и всех выкидывает нахер. Но если кто-то еще успел вылупиться, он выкидывает. У него такой красный рот, он открывает его, и эти автоматически кормят его птицы. И все, в конце концов, вот он вырастает, да, и потом также от него получаются новые кукушки, которые несут вот такой вред. Вот военные законы суньвини Говорится, гость это тот, кто занимает позицию позже. Хозяин располагается на местности, создает потенциал своей позиции, чтобы встретить гостя. Таким образом, хозяин выступает обороняющей стороной, а большей частью сражающейся на собственной территории. То есть есть вот такое толкование этой стратегемы. И если снабжается за счет противника, это и будет превращение гостя в хозяина. Если самому быть сытым, а противника заставлять голодать, самому быть свежим, а противника утомлять, это будет превращение хозяина в гостя. Поэтому... Война не зависит от положения хозяина и гости, от быстроты и медлительности. Нужно только одно. Начав что-либо попасть в самую точку, это и есть способ действовать как нужно. Да? Так что Путин вот удивительно. Да? Он является, если по меткому выражению Сталина, помните, когда он Гитлер обсуждал у Штеменко э -э, генеральный штаб во время войны. Вот там на последних страницах пишет Штименко, как Сталин обсуждал Гитлер и назвал его политическим авантюристом. Почему? Потому что э -э, тот заставил работать меньше людей, чем сражаться, да? ну и так далее, то есть материальные запасы иссякли, вот, и у Путина тоже, видите, нет никакого материального производства, все люди, которые тут присутствуют, либо они служат где-то у Путина, там, либо они находятся на пенсии да? То есть материальным производством никто не занимается А соответственно, ну, свят места пусто не бывает Кто-то кто займет это место и станет хозяином да? То есть всех этих хозяев, так называемых, катапультирует Вот э, стратегия предполагает пять шагов Первое, стань гостем Второе, воспользуйся удобным случаем да? Третье, сыщи себе оправдание, Обязательно оправдание. То есть вот это очень важно. То есть, это не, не мы напали, это они напали и так далее. Упрочь свою власть, заверши переход власти. Вот так. Вот хозяин и гость означают противоположные стороны, означают верховенство и подчинение. То есть из вот, э снизу вверх. Но еще а а а обозначает изменение положения то есть одним махом переворот Вот пример очень хороший в китайской литературе приводится когда один черт значит дал купцу деньги в рост а тот разорился и он приходит к нему увидел красивую дочь и начал на него, на него наезжать пугать, говорит я сейчас пойду там на тебя пожаловался, посадят в тюрьму, а тут, говорит, ну, давай как-то иначе решим. Он говорит, ты мне отдай дочь. Он говорит, я, как я тебе дочь отдам? Он говорит, а давай жребий кинем, чтобы боги решили, я положу в сумку один белый камень, один черный. Если, значит, дочка то, то, то есть, если ты достанешь черный камень, дочка станет моей. А если белый камень, я тебя прощу долг, и все, и а, дочка твоя не нужна. Тут говорит, ну, давай. Ну, и дочка тут присутствует. И смотрит, а он в сумку два черных камня положил. Ну, она... Говорит, а можно я вытяну? Жребий, ну и тому-то пофигу, конечно, знаешь, он, знаешь, камень черный, он говорит, да, пожалуйста, вытягивай, она за, руку туда засовывает и случайно как будто споткнулась, упала и камень обронила, а там куча других камней лежит. И она говорит, ой, Господи, я обронила камень, и теперь непонятно, какой он белый или черный. Давай сделаем так, посмотрим, какой камень лежит в твоей сумке. Там же был один белый, другой черный. Значит, остался камень другого цвета. Тому нечего было другого делать, как открыть и вынуть черный камень. Я говорит, ой, слава Богу, ну, у меня был, знаешь, белый, все в порядке. Тебе вот шиш, они не дочку, значит, и не этот кредит, э, да? То есть, это стать хозяином положения. Обмануть таким образом, даже не обмануть, обмануть обманщика, да кого угодно. То есть, стать хозяином положения. Вот очень хорошо, помните э, династия Каролингов, как э, после династии Мировингов укрепилась в, во Франции. Тогда Франции не было, тогда было государство франков. Вот, и э, Хильдорик был э, третий, Хильдерик Третий был королем, да, а мэрдомы, э, два мэрдома, да, они его поставили, этого короля, и полностью контролировали, да, и вот этот Пепин короткий, который один из тех, кто поставил, он решил стать сам королем попросил у Папы Римского разрешения, говорит, и задал вопрос, тот, кто управляет, должен быть королем, или тот, кто по крови король. Папа Римский ответил, это очень, кстати, интересное а, замечание, потому что никто эту, как бы, это решение а, престола Петра не отменял, что королем должен быть тот, кто имеет власть. И все, и Пипин Короткий взял эту власть, а Действующего короля отправил в монахи В общем Нормальная такая ситуация Когда гость стал хозяином Иногда бывают глупые попытки стать хозяином. Да? Вот у меня соратники некоторые очень часто пытаются, я не понимаю, зачем это делают. Вот когда, я помню, в 90-е годы возглавлял я Олегра, не было ни одной попытки, ну, кроме на, на самом раннем этапе, когда какой-то чумрудный э, начальник охраны одного из объектов поехал в Москву, в «Алекс», и говорит, а «Отдайте мне Олегра а там удивились, я говорю, а мы к Аллеге какое отношение имеем? Ну вы, вот Олегра входит в ассоциацию, вы мне его отдать? Он говорит, ну Аллега входит равноправным членом, и хозяин там мальцев, езжай к нему и с ним договаривайся. И он вот так обосрался, очень смешно это выглядело. Они мне позвонили, говорит, какой-то сумасшедший приезжал. Вот я говорю, ну понятно. Вот. И такие вещи. И вот соратники тоже, которые, помните, у меня... Кстати, канал Артподготовка, а, так как это у Андрюши на компьютере был, да, а он свалил и, и там поменял ключи, пароли, да, и, и хотели они как мы революцию будем делать без Мальцева. У нас есть канал артподготовка и все. Но у них его не было, они почему-то не понимали, что там двойная авторизация, и что я все это мгновенно восстановлю, но меня удивило, зачем он нужен был этим дуракам. -то что они из него могли высосать из этого канала подготовка для меня это загадка. Так что это стратегия для людей, которые ну, имеют масло в голове, да, то помните, как э, есть анекдот э, хороший по этому поводу, вот как раз вот про таких соратников, это Чувак, голодный, ну, это 90-е годы, голодный, обосранный какой-то весь, блядь, вравани не идет, такой с потухшими глазами, и вдруг одноклассника встречает. тут, О, Митька, привет! Одноклассник такой нормальный, приподнятый. Ты что такой, блядь, чухан-то? Он говорит, да вот отовсюду выгнали, работы нет, блядь. Там жена ушла, вообще жуткие дела вешаться собрался. Тот, говорит, да ладно, пойдем со мной. Ну, выпили, закусили, Я тебя на работу беру. Сразу вот тебе кладу Такую-то зарплату Значит делать будешь следующее Вот, вот тебе адреса приезжаешь по адресу, тебе вечером там отдают деньги, туда там отдают деньги, это точки, которые платят нам. И привозишь мне, отдаешь, отдаешь, отдаешь мне две трети, одну треть забираешь себе, понял? Тот говорит, понял. Ну, он ездит месяц-два, машину себе купил, квартиру купил, баба новая пришла, лучше прежнего, все счастливо и нормально. Потом что-то опять глаза тухнут. Ну и что-то он приезжает к этому, деньги отдают и говорит, братан, а я что-то не понимаю, деньги вожу я, а делишь их ты. Вот это анекдот из 90-х, но совершенно точный. Вот в данном случае. Это для тех дегенератов, которые думают что они во всех случаях из гостей могут стать хозяевами. Не всегда это возможно. Это возможно сделать только тогда, когда ты сам из себя что-то представляешь, когда ты можешь владеть ситуацией гораздо лучше, чем хозяин. Гораздо лучше. Да, я вспоминаю случай. Помните, как ну, откуда, помните, да, был такой мэр в Саратове Китов который взял себе помощником Володина, взял себе помощником Наумова, забом себе взял Аяцкого, они все родственники, там какие-то, ну, там седьмая вода на Киселе, ну, все родственники, помогал Моисееву, это сыну брата Аяцкого, ну и так далее. И в результате они так Китова облапошили, да, что Китов остался ни с чем, да, вот эти вот гости, так их назовем. Потом застрелился, но ну, может сам застрелился, может не сам, но скорее всего сам, потому что записка-то подлинная осталась. Когда начальник Роб застрелился, тоже у него в сейфе как раз подлинный экземпляр был найден. Почему я и знакомился с, с этим экземпляром, так бы откуда я знал, там было написано следующее «Будьте прокляты, Аяцков». Наумов, Володин и Моисеев. Вот эти четыре фамилии. То есть, вот тогда, когда люди сыграли из гостей, стали хозяевами. Это вариант с со стратегией, да? с этой. А я помню, вы представляете, вот этот китов, то есть, вот что значит? Это эффект Кошелькова. Человек не был готов к определенным событиям. А знаете, Бог его хотел уберечь. У меня был дружок ну по возрасту гораздо. У меня все мои друзья, они блядь, на 30, на 20 лет старше меня. Пашкин, директор, ТЭЦ-5. И он как-то приезжает, говорит, э, китов совсем, что-то все плохо. Помоги ему. Я говорю, а да я чем могу помочь? Да он тебе скажет, чем ты можешь ему помочь. Я говорю, ну хорошо, а у меня тысячу человек работающих, представляете, на тот момент, потенциал жуткий, ресурс огромный, финансовый в том числе, то есть силища такая, которую я сам в себе не ощущаю, потому что молодой еще человек, а это уже тертый такой зубр, и мне Пашкин говорит, ты приезжай к нему там что в 6 утра. Я говорю, да ты что, шутишь что-то? Он говорит, да он же на работе. Я говорю, ну ладно, я говорю, я так рано не встаю, поэтому я как бы э, только в это время ложусь, поэтому я в это время не буду ложиться, сразу поеду. Ну, приезжаю, так работал, после работы фактически у меня получается. Приезжаю, да, сидит человек, у меня здорово, говорю, вот Пашкин сказал, приехать, я такой Мальцев, там туда-сюда. Ну и что-то переговорили, я смотрю, он уклоняется от разговора. Я приехал и наоборот, думал, что он мне скажет, что мне нужна вот такая, такая помощь. Я бы ему обеспечил все, что ему надо было. Победу на выборах, да как два пальца обоссать. Вообще без проблем. Там в этот Совет Федерации выиграть по Саратской области. В то время вообще, ну у меня сеть по всей Саратской области, представляете. То есть я бы ему обеспечил победу везде. Все, все, все. А он, что-то я смотрю, пытается меня выставить. Ну, я, ладно, да нахер он мне нужно, тем более спать хочу. Я говорю, ну ладно, давай, все, счастливо. И свалил, лег спать. А потом мне рассказали, что он поехал к начальнику ВД Булгакову, к начальнику ФСБ, а этому, господи, вот... Рассказ, ко мне бандит Мальцев приезжал, блядь, у него же там бандитская организация страшная, там туда-сюда, что-то от меня хотел. Они говорят, а что он от тебя хотел? -то? Протас, протас, начальник. Тогда это было, это еще не ФСБ, а ФСК. А говорит, а что он от тебя хотел? Да что-то хотел. А я им помощь хотел оказать, представляете. А он даже и не понял. Ну, я Пашкину звоню, говорю, потом мне сообщили, что он там везде поехал на меня стучать, я говорю, а что он сделал -то? Он говорит, ну дурак, он себя погубил. И вот совершенно точно. То есть, если бы он оперся на руку, которую я ему протянул, он бы еще до сих пор там, я не знаю, ну, губернатором точно в области бы стал. Он очень работоспособный был. Зря он это сделал. То есть, это вот э, тот вариант, когда человек мог э, защититься от вот этой стратегии, но сам не захотел. Так что вот Какие классические Случаи использования этой стратегемы Но люди, может быть, про нее и не знали Они действовали так, потому что Знали, как надо действовать Но это испанские конкистадоры да, Помните, как захватили э, э, Америку да, И индейцы И в Южной, и в Северной Америке Стали гостями Из хозяев превратились в гостей Любая колонизация Это когда гости становятся хозяевами, а хозяева становятся гостями. Вот. Так что, вот интересно, я решил прочитать кусочек, который не буду рассказывать, а прочитаю. Это надо услышать, чтобы вы поняли, насколько мощной может быть эта стратегема. И насколько китайцы ее чтят, как из гостя можно стать хозяином, и как можно это использовать в самой высшей политике. На исходе Минской эпохи предводитель крестьянского восстания Ли Зычен захватил Пекин. Последний минский император покончил с собой, в то время военачальник У Сынгуй, значит, на северных рубежах сдерживал наседавших Манчжур. То есть, с Манчжурией была война у Китая. Манжуров было 300 тысяч всех Манчжуров. Не, не армии, а вообще всех. Вот всех Манчжуров было 300 тысяч. А китайцев было 300 миллионов. Представляешь, какая разница? Этих 300 тысяч, тех 300 миллионов. Вот. В 10 тысяч раз. Вот. И... В то время военачальник Усынгуй на северных рубежах сдерживал наседавших Манжур, уверенный, что при в столице, в столице условиях сам может стать императором, будь у него достаточно сил, Усынгуй вступает в переговоры с манжурским князем Регентом Дарганетом заключает союз с манжурами. И вместе с ними, что в июне 1644 года вступает в Пекин. Но манжуры и не думали уступать власти Усингую. Они обосновываются в Пекине и утверждают Цинскую династию, которая была до 1111 года. Да, помните, после того, как династию свергла китайская революция. 300 тысяч манжур стали во главе, ну не в главе, а стали доминировать в 300 миллионном Китае. Поставили своего императора, своих военачальников, свои эти восьмизнаменные или как они там, войска и прочее, прочее. Еще раз говорю, у манжуров было 300 тысяч, китайцев 300 миллионов. Представляете, что сделают китайцы, которых полтора миллиарда, с населением там России, у которых там 100 миллионов.